Сегодня земляки. Мы ну, военнослужащие, призванные по частичной мобилизации с Вологодской области. Еще вчера мы были людьми разных мирных профессий. Я работал на заводе технологий города Волода, а я был у него начальником. А я работал на фанерном заводе. Как и наши предки в 1941 году, мы встали на защиту нашей Родины с оружием в руках. И гордимся этим. Знаем, что вы, наши любимые, наши родные. Гордитесь за нас и переживайте. Мы успешно громим фашистскую сволочь. Чувствуем себя в бою уверенно. поддерживаем прикрываем друг друга. Обеспечены всем необходимым для уничтожения врага. Полны решимости и злости порвать в клочья фашистскую сволочь.